Хм. Ну ты же ты же агрессивный, да? Ты. Может. Ах ты сука! CHNOS с вами Лис. И сегодня мы продолжаем играть в FNAF. Или Бич, или Буч. Я не знаю. В общем, мы остановились на том, что у нас тут а, Фреддик... Разряженной. И он, короче, просит нас э, включить сцену, насколько я помню. Ты там головы не удайся. Э, он просит нас включить сцену, чтобы мы могли спуститься под нее. И соответственно. Ну, он, чтобы он мог зарядиться. Потому что он пропустил зарядку из-за того, что нас Ванесса похитила, и все такое. Да, Фредди? Улица зависает как? Дю-ди-дю-ди-ди-нди-де. -дю -дю -дю -дю -дю -дю. а, Жоп Фредди на экране это очень эстетично. Те, кто не согласен, можете закрывать видео и уходить. Чу, конечно. Не, не надо. <laughs> У каждого свои вкусы. Пау-па-па-пау-пау. Грегори, а. А, -а, -а, а, это так загружается, классно. Ааа! Пес ППС, Фредди, ты съел мои ФПС. Признавайся, это, это все твоя вина, да? Мишка Фредди. Окей. Okay. Используйте диск в звуковой кабине, чтобы активировать главный сцену. Без проблем, погнали! Монти Гаттер Гольф О, Гольф Монти Прикольно А у них получается у каждого аниматроника здесь свои мини-игры У Рокси, я так понимаю, это непосредственно гоночки У Монти Гольф И у Фредди Фазербаст вроде как Пацаны, ну вы тут как бы Можете охотять, конечно, но я охожусь быстрее и хитрее с. А это что сейчас было? Мне что-то звук совсем не нравится Я надеюсь, здесь нигде не бегает Ванесса Потому что ä, Она какая-то очень дотошная И очень глаза У Мне видимо, на лифт Пока Не надо тут вот этого Вот монти свои. Свои клучки вот и на меня не точи. Я же все равно быстрее. А, а учики, короче, пожалеют. Понятно. Хотя, подожди, ч ⁇ Мазрайс райс. Хм. Кицков, но Подожди, а гонок и Окси здесь, типа, нету. То есть, чики есть, солнышко есть, а. А, то Герустынько. Ладно, мы на втором этаже. Или где мы? Что у нас там? А я, по-моему, не там, где мне надо. я сюда пришел. Ну-ка, пока я тебе у нас? Этаж 2 Блин, а как попасть? Там же все закрыто нафиг. Слушай, как зависать-то ее, не могу. Пау-пау-пау-па-пау. Пу-пеу. Ааа! Интересно, я уже в прошлой серии обсуждал, но мне вот интересно, никто не задолбался вот это -вот, вот, все тут развешивать. То есть даже какие-то там всякие именные штуки и тому подобное, но они же всегда. А, мне наверное, с... мне скорее всего сюда. Ну они же всегда в меру как бы используются. но не до такой степени, что на каждой коробке печатать, на каждой углу и все в таком духе! Это же, в принципе, Ладно, я думаю, тут никого нет Если я там задержусь, скорее всего, там кто-то будет Поэтому лучше не тупить и гнать сразу Так, на меня-то ехать не надо, пятишки Но я думаю, я успею сбежать Это относительно несложно Ой, она где-то близко Давай, использовать диск а, надо задержать. О, тут кексик стоит на столе. Он, -то -то -то. Он -то -то. Блин, а вообще было бы прикольно поиграть вот в такой ХНАФ, где гигантский комплекс, пил? ты должен за ним наблюдать и как бы не подпускать к себе аниматроников. По сути, оно и есть, но не так интересно, как погло бы быть. <связь> Офигеть! Колограммы! Вау! Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Подождите, я спущусь, я хочу посмотреть на это! Надо будет, кстати, сейчас сохраниться на этом пути! Вот тут сохраняешь-ка! Вроде Ух, поехал Все, больше нас никто не остановит. <гас> Бля, там еще где-то зайц. Я так понимаю, он где-то сзади, да? Чекай, блядь, Это было не страшно. Mm -hmm. Я ее успел забить, поэтому это было не так страшно. Но там получается, подождите, там еще Ванесса близко где-то. А это, это так не прикольно. Ой, опять 2000 лет загрызки. Давайте пока полюбуемся снежком. А По традиция он всегда появляется в начале наших видео. Mm -hmm. О! Не догрузило, да? А, нет, догрузил. Во. Ч-то эти голограммы выжирают FPS у моего компа. Но по крайней мере меня зато охраники не замечают, за, на, настолько низ. Показателей. Блин, капец, эта сцена выжирает реально весь мой FPS вообще просто. оп ноль. Надо побыстрее ее отключить об этом. Ой. о Какие неловкие встречи. Да Я уварящиваться, когда у тебя настолько низкий фпс? Вы че, серьезно, что ли? Вы свои сцены выжили мне ФПС и теперь еще заставляете меня увоячаться. Б ⁇ Б ⁇ б ⁇ Я так понимаю, они еще и там все вместе тусят. охренники <свеческая> <свеческая> вы не глаза стоят, слово совсем. А вот аниматроники глаза стоят. И это жестко. Так, вон и Окси. О, кстати, ППС пойдешь. Это замечательно. Я думаю, его тут можно обойти. Я заставил Монси испариться Ой, Элкс, я ее просто вот так вот стер своей кнопкой. Ты что тут делаешь? Der, иди вон, вон иди, ходи. Ну, ну тебя нафиг. У вас что несколько что ли? Почему ты меня тогда капаешься? Фух А где Фредди? Ты чё? Верни его! Куда ты его потащил? Долбаная, блин Луна, знаешь что я с тобой сделаю когда я тебя найду? Ты меня еще во втором выпуске задолбать успел. Ты мне кайту опять... ждать. Да, да, давай карту. Спасибо. Еще одна. Класс. Карта технических коридоров. Это кое-то технических коридоров. Рядом есть комната охраны. Если мне удастся найти еще один пропуск охраны, я смогу попасть в отдел запчастей и обслуживание. Это замечательно! А что они мне дают? Так его этаж Ладно Я думаю, что нам сюда надо идти Раз он будет на входе Да Ой, а тут темновато будет Ну тут, по крайней мере, можно зарядить Кстати, а где? Где зарядка фонарика? А, все хорошо Половинка есть Это радует Угу. Ой, как же тут все подпризивает Я могу помочь Эди, не... здесь что-то есть Хм Ну ты же, ты же агрессивный, да? Ты, может... Ах ты сука Нет, блядь Я, я сейчас тебя наебу Я твою Ой-ой-ой Не надо так шутить Я пойду Я никогда не любил вот таких челов, Потому что за ними надо следить А это сложно Относительно Это Блядь Эээ, мужик, не надо Мужик, давай в другой Молодец, ходи Оооо Он Ты в него бум... Ты в него бумажки выкидываешь нем, Можно фонарик зарядить Класс Что-то здесь прям все хотят убить и они везде. Я знаю, что ты здесь. Я тоже знаю, что я здесь. В этом мы схожи. А в остальном мы не похожи. Угу. И что же у нас тут? А, нет, мне сообщение надо. Похищенное имущество. Отчет службы безопасности. Кто-то каким-то образом смог взломать витарину в комплекс рок-звезд и украсть прототип заводных игрушек музыкант.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 Эзбивать и выпускать всяких Фредиков, опа, Луна. Чего это укравший у меня Фредика? Да был мой Фредик. Зачем он тебе? Я не понимаю, почему здесь столько всего уделено Луне. Почему он такой популярный в этом комплексе? Он же всего лишь заведует детским садиком. Я не думаю, что здесь вообще дети могут, ну вот в данном месте. Ишь не может быть кто их пустит сюда есть блин какие-то шизанутые кстати о шизанутых я вас не люблю а я надеюсь тут хотя бы камеры есть Я здесь сижу. А где этот чувак? У меня за углом ждет? А что а! Ты давай это. Я это не Он же мясо ест, если я пойду вот так. У него пойти. А может вот так? <серк Off> тихо, тихо, тихо. Может, успокойся. Блять. Ой, угол. М а все, я тебя переиграл, уничтожил. Все, все. Забулил, забулил. Пока. А -а -а -а -а -а -а -а. Че, их так много что ли? Он пока за мной не идет, вроде как. Опа. Вот значит, как ты выглядишь внутри жутковато. Эши, сколько хочешь, твой фишки. А, ну, понятно. Спасибо, Иопси. Его. А что ты делаешь Что за мной Ты, ты за мной пошел Ну и тебя нафиг Я лучше на спринте Как ставить добрые Мне вот эти вот все ваши Стой там Стой там Это Тут не открывается Видимо здесь Ой А что а вас так много ребят Ладно, тут хотя бы все это пробегается. Спокойно. Да, ну. туда. Это комната охраны. Хм, Где-то здесь be должен be быть очередной пуск. Ой, как я не люблю эти пуска. Ну и что же, в этот раз мне уготовано. Пацаны, <пит> успокоились все, а понял. У -у -у. Нафиг вас, если не видишь проблем. Значит, их нет. Правильно, как бы? но ну, неправильно запрыгиваю. Я надеюсь, это... Ладно, вопрос отменяется. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Фух, пошел ты нафиг. Энтон. Ладно, с этими чуваками вроде разобрались, их больше не должно быть. Но я на это надеюсь, потому что мне не хочется снова смотреть на них. Есть сохраняшка? Сохраняшка, сохраняшка там по есть. Что, только фонарик? А где сохраняшка? Ребят, мне срочно нужно сохранение. Я же не вывезу. Сохранение. Фу. Как хорошо. Мужик, что на это сказать хочешь? Ничего. А ты мне кое-то дал. Лифт. Лифт с. О. Угу. Это такой гигантский лифт. Прикольно. А что мне тут делать? Мне как-то его включить надо Или что мне с ним сделать Или мне вообще туда прыгнуть надо Но прыгать туда, если честно, мне очень хочется, то и вроде нельзя Окей, так Фредди, Фредди ты меня слышишь? Фредди Я не была. так давно нашла его и заперла, на находок Отличные новости, его можно вернуть родителям нет, нельзя! Оказывается, его нет в нашей системе. <соединяющий> Какая досада. Если вернешь мою голову на место, я постараюсь его найти. Его зовут Грегори. Знаешь, как я узнала? Я знаю, что ты здесь. А. А, это мне опять диалог перепили. Замечательно. Ванесса, все часы... Эй, пацан. Я, блин, даже не вижу Монти. Е если окажется... Я, я, блин, даже не вижу ни Рокти, ни Монти. Почему диалоги перебиваются? Меня это бесит. Ванесса, не оставляй меня в таком виде. И ушла, и ушла. Понимаю, понимаю. Так она все всегда и делается. Так, а меня пустят? Все, она закинет. А, или мне как-то. А, Мне, наверное. Во, все. Грегори, я такая, что ты жив! Фредди. Кредди, Грегори, используй консоль, чтобы выпустить меня. Вот тут сохраняшку я видел. Опа! Сумочка. Не то. Сообщение. Улучшение, векся! Жуйна обслуживания. Рекси. Реокси видит в иначе, чем остальные. Это улучшение должно было позволить ей выигрывать гонки. Но есть и побочные эффекты. Иногда она будет пялиться на других ботов и разговаривать с ними через стены. А у нее XA, типа, или что-то вроде того. Сколько сумочек? Там еще одна. А, улучшение Монти. Журинау обслуживания, Монти. Улучшение лапы Монтого. Мон... Позволяет ему играть на бас-гитаре. После окончания шоу он использует их в основном для нанесения ущерба. Стоимость ремонта ограждения становится слишком высокой. Ну, значит, надо убрать ему еще. Давайте на фанелью запишем и будем делать вид, что он как бы играет на гитаре. Но на самом деле он не будет играть на гитаре. Я так понимаю, тут про всех будет написано, да? Да. Улучшение Чики. Журнал обслуживания. Чика. Не позволяйте ей петь Ее голос ломает навигационную систему других ботов Ужасные результаты во время живого выступления Вороняющие подносы боты Хаос, травмы у гостей 12 судебных исков Испытания экспериментального голос голосового аппарата Привалились, рекомендуем произвести замену Но ну, вот так она жрет, всякую хуйню. Конечно у нее голос будет ужасный Что вы еще ожидали? Ах. Я так понимаю с этими аниматониками Здесь вообще геморея просто выше крыши о, yeah. фаул. Oh, Улучшение силы. Пойдите в защитный цилиндр, чтобы это Хорошо, без проблем. Что они с тобой сделали? Планово этих обслуживаний. Сейчас я функционирую намного более лучше. Ошибка функции грамматики. Похоже, я по-прежнему не выжил. Можешь вернуть мою голову на место? Не знаю, выглядит сложно. Просто подключи повода и будь осторожен. Сейчас я немного не в себе. Окей. При возникновении чрезвычайных ситуаций защитных цилиндров Защищает находящихся снаружи защитного цилинда сотрудников Выполняется отключение защитных протоколов аниматорника. В ходе этой процедуры не рекомендуется допускать ошибки Ага, это то есть меня Фредикс есть может Прикольно Ну что там, будем допускать? Чё мне вообще надо? Использовать автомат Для успешного подключения к Фредди повторите правильную последовательность Нажимая мигающие кнопки Ага зеленый, желтый, синий, красный. Отлично. Голову мы поставили. Отличная работа. Теперь проведите диагностику и завершите процедуру с помощью консоли тестирования. Красный, красный, красный зеленый. Класс. Красный, зеленый, красный. Замечательно. Красный, зеленый, красный, желтый. Богоподобно. <coughs> Завершите процедуру с помощью компьютерного доступа. Угу. Отличная работа. Фредди полностью исправен и готов к участию в большом шоу. Можете покинуть защитный цилиндр. Завершить улучшение. Здесь столько всякой техники, что-нибудь из этого мне может. А, поможет остановить других ботов? Яркий свет, направленный нам в глаза, приводит к временному сбою. Полагаю, фазовый бласт или фаз камеры могут сработать. Где его найти? Фастбластером можно выиграть в фазерпласт. Пасткамеры Фаз частенько конфискуют на территории Гульфа Монти. Но тебе понадобится билет на вечеринку, чтобы открыть эти от акциона. Обычно щикары сдают билеты именинникам. Загляни в ее зеленую комнату в комплексе звезд. Возможно, там удастся найти билет. Воспользуйся служебным лифтом в задней части помещения, они ведут в комплекс своих звезд. Похоже, что они все отключены, за исключением лифта Rox. Ага. То есть, мне надо. Комната -то Векси получается, а потом мне надо в комнату Чики. Погнали! Фредди, поглядите-ка на картинки. У Чики есть какой-то особенный голосовой аппарат. У Рёкси новые глаза, у Монти Рёкси улучшенные когти. Нам нужно достать эти запчасти. Мы можем тебя улучшить. Грегори, эти детали принадлежат моим друзьям. Я бы никогда не починил Ну, а я причинил. Что? Они всю ночь пытаются меня убить. Они получат по заслугам. Этому должно быть какое-то объяснение. Они не способны навредить костям. Никто из нас не способен на это. Это Но идет в с нашей программой. Ну, как бы... У нас же тут Рокси. Ой, Рокси. Панесса ходит. И всякие гадости делают. я так понимаю, лифт Рокси это вот эта вот система. Погнали. Ух! пау пау да, поехали Класс А мой Окси плачет, а я подаю. хочу Надеюсь, она меня не заметит Фредди Погнали А то она, видимо, меня не выпустит Фредди, убирайся из моей комнаты я иду, иду. Окей, все, я пошел, я пошел. Успокойся, не надо мне твоей комнаты вообще, все. Все хорошо. Так. Это моя комната, а мне надо в комнату Чики. А куда его сиделся? Он же только что тут был. Магия. И никак иначе. Так. Нам сюда. Я так понимаю. Нифига себе тут охранников появили, появилось. Ну, вообще, можно схитожопить и пойти в вентиляцию. Потому что... Ну, правда, там вентиляции закрыты были, но, в принципе, я других френтов просто не вижу, как попасть в комнату чики. Так что давайте, наверное, все-таки вентиляцию... А еще можно, кстати, Фреддика зарядить И будет вообще чики-пуки. В смысле не зарядить А вот все Так Но больше мне В тебе сидеть незачем, я думаю, еще надо Фонарик зарядить Чтобы было прям шикарно, на полном заряде Побежим Вот, и сохраняшку Да Да-да Надеюсь, тут этого чувака не будет. Он меня уже заколебать успел. Он, блин, в каждой шахте. Как он вообще это делает? Это как-то... Да, это Рукс. Мне не сюда. Потом дальше идет, вроде как, Монти. Ладно, этого чувака, вроде, здесь нет, это хорошо. Потому что, ну, серьезно, он уже заколебал вентиляции отжимать мне. Это мое место, блин. Ты серьезно, да? Вот ты, да, ты даже здесь. Где я вылез? Ну, это Монти, я так понимаю, комната. Ну, ладно. Зато почитаем, что у него в сумочке. При отделке Монти.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 О, тут подарочек, подарочек Золотой подарочек Золотой Фредди Уху еще что подарки? Не хочется еще подарков Ладно, Фреддик А что, так можно было? О, так можно, реально А тут можно забраться в вентиляцию? Или... Нет, видимо, нельзя И сохраниться тоже нельзя Вот какие отстойные тут вентиляции я просто помню, что там много охраны, поэтому выходить без Фреддика, как бы, такое себе получится. Тут еще Ванесса, скорее всего, уходит, да, где-нибудь? Ну, не уходит. И не уходит. О! Блядь! Вспомнишь, как давиться? вот и Ванесса Пау! Ну, ладно, зато можно снова зарядить Фреддика, можно сохраниться Хотя я не знаю зачем заряжать Фредди если он так заряжен, но это не важно Фонарик лишний раз все оно не помешает О, Т-30. В смысле, а время тут и так идет, а я могу где-нибудь просто в углу остаться? Или оно как-то показывается случайным образом? Просто если тут можно просто остаться подождать, то как по мне это очень неплохое решение по крайней мере, меня никто не сможет убить, если я буду сидеть э, и пить чай в комнате Фрейта. Ну, надеюсь, что у него чай будет, конечно. То есть, у него не будет чай, это вообще выясно. А этот чёрт мелкий опять тут, да? что все вентиляции забрал себе, паскуда. Даже меня не оставил. А, в этот раз он уже меня не преследует. Но, видимо, он все-таки специально тут был создан, чтобы меня в комнату Монти скинуть. Возможно, я бы не успел добежать до комнаты Чиксы. Чиксы. Оп. Класс. Я в комнате Чиксы. Эта кнопка не нажимается, кстати. Не знаю, зачем я так часто заряжаю фонарик. Но только когда-нибудь пригодится. Угу. А у чикса есть подарочки или сумочки. Подарочек вижу. Подарочек, это замечательно. Фрей, Билет на вечеринку! Well Отлично сработано. Oh, Ой. Давайте билеты на вечеринку. Я работал, чтобы открывать различные области в пиццаплексе. Угу. А он мне конец. Опа! Ну я пошел на зарядную станцию, и я не знаю, как ты там Луна собираешься существовать, но мне хорошо, я вообще, я чилюсь на зарядной станции. Узнать, как вывести Монти из эксплуатации. А зачем нам выводить Монти из эксплуатации? Не, я, конечно, не против того, чтобы он сдох, но все же. Узнать, как вывести Монти из эксплуатации. Узнать, как вывести Чику из эксплуатации. Использовать билет на вечеринку, чтобы найти фаз-камеры на территории Гольфа Монти. Использовать билет на вечеринку, чтобы попасть на территорию фазы Бласт. Я думаю, Фаза Бласт поинтересней будет. Потому что... Ну, Гольф это, не знаю, мне не хочется. А вот... Что-то наподобие лазер-тага будет в принципе очень даже Очень даже Мне так нравится атмосфера здесь вообще Хотел бы я на самом деле в детстве где-нибудь в таком месте потусить Вот здесь вроде как можно прийти Да? Ой, нот. Да, думаю можно Угу. А сохраняшка. А цехриняшка есть Класс Ну я думаю мы до фазы бласта дойдем А потом можно и закругляться Ой, чуть-чуть такой А это заведенная станция Давайте заведем Федик Он, кстати, телепортируется ко мне, когда я захожу в заведенную станцию Это очень удобно Бомбом. бам 4.00. Ну, давай погружайся о что-то догрузило можно получше еще можно побольше догрузить пожалуйста ну, пожалуйста ну, догрузи побольше о еще что-то грузил а еще догрузишь о пол загрузился нифига себе а, -а, -а, -а так вы все еще тут ой надо валить тогда отсюда побыстрее Хорошо, в гольф -монте я вижу. А где у нас фаза бласт? Мне вот это интересно. Hey, Ой, меня. Давай, давай, давай, давай, давай. давай. Блять, это не сейф. Я думал, там можно спрятаться. Он же опять газет сейчас полгода будет. Кашпа! <таспорганизм> Ой! Так, ну это назад. А мне надо вперед. Поэтому я пойду вперед. О. -о, -о. Как тут долго идти? А я чуть не до конца понял. А где? Гольф-монт, а, это вот здесь, примерно. А фаза глаз тогда где? Типа, я не хочу в гольф идти. Если, если билет всего один, то мне нет никакого смысла идти в гольф. Это же скучно. Я хочу пострелять. Мозайс. Супер аркейд Призес Хорошо Бонни Бау Это все это не фей. Фри... А, фазер бласт, все, вижу вижу, Класс Знаешь, да, сейчас мы пойдем в фазер Только тут охранники всякие плохие Это у это нас склепать не должно фри... Фазер бласт, скорее всего, это вот это, да? Да, да, да, да, да, да. Я, я... О, да. На мне определенно сюда. А как мне туда попасть? Или там снизу вход? А, проход снизу, значит. Окей. окей. Ой, блядь. Вот здесь проход. Да? Да, да, да, да, да, да. да. Проход здесь. Класс Погнали Так, чувачок, у меня есть билетик Хочешь взять мой билетик? Держи билетик Давай, давай <связывая> Все Нихуя-то резкий <связывая> Ну и погнали тогда по запасу. Я надеюсь, там хотя бы что-то интересное будет Потому что, ну, гольф это гольф, а пострелять вот это интересно Если еще дадут в кого стрелять, то вообще зашибись Все, приехали Ебло по панарик. И сохранимся. Да. О -о -о -о -о -о. Ну, это, я думаю, мы оставим на следующую серию. Но выглядит очень многообещающе. Мне прям так нравятся эти неоновые подсветки. Ладно, ладно, ладно, ладно. Давайте не сегодня, давайте в следующий раз. В общем... Всем токсичных вечерев, с вами был я, токсичный лиц, всем удачи, всем пока.